Ну что, ребят, добро пожаловать на третий этап Формула 1 на гран-при Китая. Ну что ж, в Китае, в принципе, у нас было не все так уже плохо, как в Бахрейне. Тут у нас даже был какой-то темп, более-менее. То есть, чтобы вы понимали, в квалификационном темпе я занял третье место предварительно в квалификации. Но, к сожалению, во втором сегменте, в реальной квалификации я отвалился с 14-го места. Надеялся хотя бы выйду с 11-го. Но не срослось, К сожалению. Ну что ж, Шанхай, та трасса, где, собственно, началось наше доминирование за Вильямс, когда в Бахрейне мы также провалились, заняли там 100 место, Сирокин тоже где-то даже вне очков зоны финишировал. В Китае был все печальнее еще в тренировке, ничего не получалось, квалификации вылетел в первом же сегменте, но в гонке с 20-го места я приехал на первое. Что ж, посмотрим, смогу ли я здесь за какие-либо хорошие места, потому что, в принципе, у нас есть для этого все шансы, потому что, опять же, лидеры будут на двух пидстопах, потому что здесь идет довольно немало износ покрышек из-за неровной поверхности трассы. Старт шотку у нас Первый – Себастьян Феттель, второй – Макс Ферстаппин, 3, Даниэль Рикерда, 4, Вальтер, Боттс, пятый – Льюис Хэмптон, что, Нико Хюльдмберг, седьмой – 7, Перес, 8, Карл Сайнс, 9, Ленс Тролл, 10, Сергей Середкин. Собственно, если в первых двух этапах игра еще более-менее нормально стимулировала и Вильимсы были в топе, то, когда я вылетаю из второго сегмента, то игра не символирует нормально, и по итогу мы имеем то, что Вильямсы 9-10 место занимают, и впереди них якобы еще и Рено почему-то, хотя Рено не едут даже и близко с Вильямсами. Ну ладно, стратегия у нас простая, один пидстоп, ну и за счет этой рабочей, так сказать, стратегии, которую мы выигрывали в первом сезоне за будем работать. Ну и, ребят, переходим к самому старту. и гаснут огни, я кое-как срываюсь с места, проваливаю старт снова тут же от меня все отрываются, тут же мне пытается обойти Магглсон с Гражданом, у них это получается, но во первую улитку я хожу впереди них все-таки получаю небольшое предупреждение за контакт, и также по внешней траектории начинаю потихоньку всех обходить обошел Акона и Леклера по крайней мере Леклера мне удалось обойти, Акона не до конца, старт с Твоей камеры вот, собственно, мой провальный, так сказать, старт, позади меня сразу же налево ушел Хас, чтобы меня перейти, но вот опережение у них не не вышло окончательное. Собственно, как обычно в улитке по внешней траектории, за счет того, что все слишком друг друга замедляют, также впереди была борьба между Мерседесом и двумя редбулами Ну... Вернусь к мысли, то что мне удалось пройти, как обычно, правда, только две, два болида в прошлом издании так удалось чуть ли не полпилотона обойти. Собственно, та самая борьба между Мерседесами и радбулами которая закончилась победой для Вальтри Ботаса. над двумя радбулами которые не смогли его все-таки осилить. Ну, посмотрим, как Мерседес, кстати, выступит на этом этапе, потому что, опять же, два последних этапа у Мерседеса были просто плачебные мягко говоря. Прошел я Конот, но из-за этой борьбы мы слишком сильно отстали от предыдущей группы. Но а за счет того, что они торможутся намного сильнее, чем я, потому что у меня было здесь пространство, я все-таки догоняю их и над позднем таком торможении обгоняю еще Райкнина. Потом Строл вместе с Сайенсом боролись друг между другом, и по итогу я из-за них немного встрял, немного застрял за ними, из-за этого мне пришлось выехать на траву, чтобы тормозиться нормально, и по итогу у меня тут же такого Райкнин. Но вот напрямую, кстати, у нас была скорость, что интересно. То есть, по крайней мере, уже проявляется то, что модификации были приняты не зря. И мы начинаем какую-то иметь скорость напрямой. С Сайенсом все получилось у меня уже пройти его в самой улитке, без каких-либо проблем, по внутренней части траектории просто по максимуму прям вдоль поребрика ехал. Но, к сожалению, да, у нас прыжок контакт. Сайенс просто взял меня, повернул, когда я был все-таки на траектории такой. Потом с Сайенсом уже скользнулся Райкнен. У Райкнен не сюда просто получил Сайенсом. После шпильки э, тут же не смог обойти окончательно и по итогу они начали ехать бок о бок, друг друга еще заблокировали, по итогу вышли очень медленно и это дало мне возможность отъехать от них, пока у них шла вот ожесточенная такая борьба, которая у них закончилась, кстати, в улитке, опять же, ракинг без каких-либо проблем прошел там Сайенса. и самое интересное, что Сайенс был на ультрасофте. И даже этому не помогло выиграть как-то по, по отношению к Киме. Также полным ходом шла борьба у нас в лидирующей группе, где у нас прорвались Вильямсы, Уже доехав до Хамильтона, то есть уже до пятой позиции, они начали его пытаться проходить. Во второй части у Рикки на внешней территории, конечно, пытался его пройти Сироткин, но, к сожалению, ему не удалось прийти Хамильтона. Но уже за счет слипстрима он без каких-либо проблем прошел его еще до четвертого поворота и, соответственно, занял пятую позицию. Также уже и Строл начал атаковать также Хамильтона в то время я догнал группу в предыдущих из двух болидов в виде Хюкенберга и Переса, которые замедляли друг друга посредством борьбы, опять же в видно было двух Вильямсов и также Мерседес собственно Хюкенберг и Перес отставали от этой группы поскольку они боролись между собой ну и темп не позволял просто банально удержаться за Вильямсами. и из-за этого они теряли время к ним присоединился еще я по итогу тоже начал потихоньку терять время потому что они очень медленно проходили повороты из что ехали бок о бок, из-за чего ко мне уже начал поезжать, конечно, Райконен, но я уже думал, где обойти мне эту сладкую парочку, но ничего такого мне не приходило, потому что все-таки скорость поворотов у них побольше будет за счет ультрасофта, а также выход с поворота у них будет лучше за счет ультрасофта, ну и, соответственно, у меня не было никаких шансов вот прям на выходе из поворота их обогнать. Только если уж прямо на торможении. За счет чего я, в принципе, держался за ними и вот так вот проезжал, в принципе, круг где-то за, за ним проехал. С Пересом я уже решил разобраться в воскоростном левом повороте. Догнал его в правом, тут же поравнялся с ним и уже по внешней траектории его обошел. Когда поворот пошел уже в опять же в левую сторону и в мою пользу. Соответственно, с Пересом мы разобрались, оставили его на съедение Райклина, ну и впереди был уже Хюлькенберг. Самое главное, напрямую мне было получить еще и ДРС, потому что если я не получил бы, перес бы тут же на меня смог наброситься и, соответственно, начал бы атаковать. Ну, конечно, он вот ты без этого сможешь сделать, потому что у него все-таки мотор Мерседес и слептрим будет получше, чем у меня по отношению к Хюртендергу. Но все же, напрямую у меня была очень хорошая скорость. В принципе, никак увидимся, конечно, потому что разница была где-то в километров в десять по итогу без ДРС именно, но все же какая-то скорость была по крайней мере, перец меня не смог, даже догнать так быстро. С Хилтингом я разобрался, ну и на шестом круге, в конце этого круга, точнее, лидеры уже окончательно пошли все на пит-стоп. Соответственно, я вышел на первую позицию, а Райкенен на вторую уже позицию. Потом момент то, что вот Фетель прорвался позади Платона, и у него была стычка с Вандорном, в была было видно, что под конец прямой Фетель не мог обойти Вандорна без слепстрима вообще, Вандорн даже начал по миллиметрам отрываться от него. Ну, конечно, да, все-таки Феррари есть Феррари, и по итогу Феттель его обошел. Потом также его группа из двух Вильямсов и Рэдбула. И, собственно, Вильямсы тут же начали уже и прискаривать В принципе, у Сироткина все вышло удачно. В последней порте он спокойно обошел Рэдбул. Ну, а Астрол уже обошел его, к сожалению, только к обратной прямой. То есть, большую часть раз он ехал просто за ним. Но, в принципе, за счет этого они догнали еще предыдущего идущего граждана, которого тут же обошли вдвоем. И причем Рэдбул уменьшится повезло, поскольку гражан оказался посередине. Он заблокировал себе колеса. И также у нас потом сходит... Гасли на Троросы, и за счет этого у нас выезжает виртуальной машины безопасности. И именно на этом кругу я делаю пидстоп. По итогу я выигрываю немало времени за счет виртуальной машины безопасности. И за это, соответственно, никто не может ехать на полную. Соответственно, машина безопасности у нас виртуально уходит на моем питстопе уже в середине его. Конечно, да, был бы хорошо, если бы она ушла вот пост я выехал, но все равно я выиграл немало времени за счет этого. И выезжаю после своего питстопа на третьем месте, что в принципе для меня очень хорошо. Стратегия у нас один питстоп рассчитана, а у лидеров наоборот на два пидстопа. Соответственно я в этой ситуации выхожу победителем, потому что у меня будет большой еще задел до лидирующей группы. Окей, переходим к Райклину, который прорывается через Мерседеса, и Мерседесы как-то опять едут очень и очень погано. Потому что, ну, Феррари их спокойно обходят. Ну и, в принципе, по развитию было видно, то, что Мерседес как-то двигатель забили. По итогу у них сейчас он в середине Пелотона, но из-за этого у них нет такой прям хорошей скорости порой. Ну и возвращаемся к борьбе лидеров. Строл прошел Райкельна и вышел на второе место. По поводу отрыва до вы увидите чуть позже. А так у нас сейчас идет захватывающая борьба двух Феррари. Сначала Феттеля обошел Райкельна, потом Райкельн... Перед самой улиткой обошел спокойно Феттеля. Ну а потом начался трэш, как обычно. Феттель обходит сначала Райкленина напрямой, Но блокируйте колеса, из-за чего тормозит слишком Райкленина. И начинает ехать бок о бок, еще у них небольшой контакт был. И в последнем повороте Феттель вновь блокируется передние колеса. Из-за чего Райкленина уходит чуть шире. Ну из-за того, что, как обычно, бот вылетает чуть шире, он тормозит и ждет, пока пройдут все. Из-за чего... Его прошли еще RedBull и Zauber, с в которым RedBull спокойно разобрался на обратной прямой и соответственно через несколько кругов уже RedBull начал разбираться с Феттелем, у которого не было нормальных покрышек, потому что он просто их по сути сточил. Конечно же RedBull обошел сначала Fettel, но совершил ошибку в шпильке, из-за чего они поравнялись на выходе, но все-таки чуть побыстрее разогнался RedBull и спокойно занял свою третью позицию. По итогу Феррери просто просрали вот хорошие позиции. Собственно, теперь перед вами разрыв был между мной и Строллом, когда он обошел Райкинина. Собственно, он составлял 13 секунд. И, соответственно, кругов у нас основалось 8. И, в принципе, Вильямс мог меня догнать, если я где-то сделаю ошибку какую-то. Потому что он снимал где-то по секунде с круга. Но мне повезло то, что вот именно по секунде он и снимал не более. По итогу в Китае мы выигрываем гонку. Первое место... В первом же сезоне за Макларом. В принципе, это очень хороший результат для нас. То есть, уже видно то, что модификация работают. У нас есть какая-то скорость прямой. Теперь нам надо ее улучшить по максимуму. Еще нарастить скорость в поворотах. И будем уже еще лучше, чем Вильямсы. Но, в принципе, это победа, вот так сказать, начало нашего пути. Конечно, да, я не думаю то, что мы сможем выиграть в первом же сезоне титул. Поскольку в все-таки быстрее будут у нас на многих трассах скоростных. Uh, да, мы будем быстро, конечно, развиваться, я думаю, уже где-то еще до середины сезона мы по максимуму разобьем снижение лобового сопротивления, но все-таки до да, нам далеко и увидимся тоже есть модификации, которые они могут исследовать. Конечный результат мы провались аж 14 места. В прошлом сезоне это было за 20-го, конечно, но тут на Макларне, который по характеристикам является средним болидом, мы выигрываем гонку. Это просто замечательно. Других слов нет. Да, конечно, тут можно сказать одно, то, что мне дико повезло с виртуальной машиной безопасности. Если бы не она, скорее всего, я бы приехал бы, ну, где-то на четвертом, может, на пятом месте. Потому что с помощью нее я сэкономил много времени. Плюс лидеры потеряли немало времени в борьбе с пилотоном, когда прорвались после своего пидстопа. По поводу соперничества, соперник у нас Сайнц. И кроме него нельзя было никого почему-то другого выбрать. Но окей, хоть кого-то взять, чтобы был хоть шанс заработать лишние очки. С модификации продолжаем модифицировать лобовое сопротивление. Берем последнюю уже значительную деталь. И остается одна глобальная деталь на снижение лобового сопротивления.